Добрый день, Альфред Ренгульдович. Добрый день. Я хочу начать с неожиданного вопроса. Дело в том, что в последнее время все чаще звучат высказывания о том, что, мол, хватит говорить, хватит болтать, пора заниматься реальным делом. И в частности, несколько дней назад известный всем Алексей Арестович тоже высказался на эту тему, мол, есть теперь оппозиция слова и оппозиция дела. А Опозиции слова он видимо подразумевает всех нас, тех кто говорит о чем-то, а оппозиции дела видимо тех, кто находится там с ним в Киеве и что-то пытается а, сделать такое вот <coughs> не совсем мирное и ненасильственное. И в этой связи вот у меня вопрос. ясно, что конгресс а, с этой точки зрения, с точки зрения людей дела это оппозиция слова. и тем не менее вы приехали на Конгресс «Свободна Россия». Объясните, пожалуйста, почему? Ну, я приехал безотносительно в слов Арестовича, и мое решение приехать сюда и не, не первый и не последний раз, я надеюсь, связано никак, никак не связано с оценками деятельности этого Конгресса со стороны столь авторитетного человека, как Алексей Арестович. Но тем не менее я Приезжаю сюда совершенно по другим мотивам. Я не делю людей на людей слова и людей и дело, потому что иногда и слово бывает делом. Да? Вот. А мы это, об этом чуть-чуть попозже поговорим. А я приезжаю для того, чтобы увидеть интересных мне людей, для того, чтобы пообщаться с интересными мне людьми. А многих, со многими из них меня связывает деятельность за пределами этого фонда в том числе и в определенном смысле бизнес, какие-то проекты. Поэтому я сюда приезжаю с огромным энтузиазмом и общаюсь с людьми, мне интересно, что они говорят и так далее. Понятно, что в какой-то мере спикеры здесь создают просто информационный шум, но некоторые спикеры, и их немало, они говорят очень тельные, интересные вещи, которые мне кажутся иногда неожиданными, какие-то ракурсы, которыми, которых я не мог предположить. Поэтому я ради вот такого рода, так сказать, общения, которое меня лично обогащает, конечно, сюда приезжаю. А как вам вообще дихотомия слова и дело? Ну, это вообще, так сказать, старый термин, да? слово и дело государева, да? что в Допетровской Руси, хотя и в Петровской тоже обозначала госбезопасность. Но это так, это шутки. Я не знаю, понять о чем дело. Вот господин Арестович, видимо, провел раздел между водораздел между говорящими головами и делающими, и себя отнес к делающим. Но я вот подписался на его аккаунт в Фейсбуке. Вы знаете, он только, только и делает, что, по-моему, так сказать, котиков пастит, выражаясь э, э, фигурально. Вот. Всякие там карикатурки на себя, очень такие комплементарные шуточки про себя и так далее. И так далее. То есть это вот в рамках терминологии господина Арестовича это чистый вот звездеж, как говорится. Вот. Поэтому я не знаю, почему он себя отнес к делающим людям в его классификации, он чистый говорю. Нет, он, видимо, говорил не о себе, потому что он э, подчеркивал, что речь идет о российской оппозиции. Судя по всему, под людьми делу он, наверное, имел в виду Илью Пономарева, который находится в Киеве. Это вы сказали. Илью да, это это я вы сказал. произнесли. Да. Это я слово. произнес, тем не менее. Давайте обсудим. Вот есть та позиция, которую вы высказывает Илья Пономарев, и есть более такая традиционная, миролюбивая позиция Конгресса и традиционно либеральная позиция. Вы знаете, я а, а, не уверен, что та вот эта вот мирная либеральная позиция, которая в представлении господина Арестовича противостоит мощному человеку дела господину Пономареву, она считает меня свой, своим членом. Вот. И у меня было много возможностей убедиться в том, что они не очень-то считают меня частью себя. Вот. Поэтому я за нее говорить не могу, и это ее лица не могу говорить. Я могу говорить только от себя. Вот. Поэтому я могу вам сказать, какие впечатления у меня вызывает вот это вот знаменитое выступление господина Пономарева, где он там все взял на себя. Да? Ну, не совсем на себя. Ну, я понимаю, да. Он во избежание, как правовых последствий, так сказать, все это обрек в некую такую конструкцию, что мне, так сказать, уполномочили сообщить вам от лица, как говорится. Понимаете, да. Легаль... Партия Шинфейн – легальное крыло Ирландской революционной армии. Это, эту конструкцию мы знаем, она оказалась работоспособной. партия Шинфейн прошла даже в парламент Великобритании, как вы знаете.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 Не, ради бога, если Офис Президента готов Пономарева выставить, как альтернативу, там, не знаю, Каспарову, как человека действия, ну, окей, это их выбор, но мне кажется, что это ошибка. Тем не менее, сама риторика о необходимости именно действия, она, безусловно, популярна и может привлечь часть людей к себе. А что мы можем сказать в ответ, что могут сделать люди слова? Ну, они могут говорить. Знаете, как вот в свое время у Тарковского в, в фильме Зеркало начало. Помните этого фильма? Там документальные кадры о том, как мальчика лечат от заикания. Помните? Нет, вот. не помню. Нет, вот. Ну там мальчик очень сильно затягивается, и врач его лечит от заикания. И вот она там ему как-то говорит, говорит, говорит, говорит, а потом говорит: Говори. И он говорит в камеру: Я могу говорить. После этого начинается фильм. Это очень, вот я вам рекомендую пересмотрите. Это очень-очень-очень содержательная, очень важная вещь. Да, но просто сейчас. Мы можем говорить. Сейчас начинает бытовать такое мнение среди российской условной оппозиции, что вот мы уходит болтать, время разговоров ушло. А, понятно. Но это все те же самые люди, которые рассказывают о какую огромную роль, так сказать, в становлении демократии в России сыграл академик Сахаров. Академик Сахаров, заметим, ничего, кроме того, что он говорил, не делал. Он никого не убил, не взорвал никую дочку Дугина и так далее, и так далее. Он просто говорил. И этого оказалось достаточно. Или теперь мы, так сказать, переписываем роль академика Сахарова и пишем, что это была болтовня и ни на что не повлияло. Как? Нет, конечно, Но, не тогда так. как? Хорошо, давайте тогда поговорим о том, о чем мы будем здесь говорить на Конгрессе. Прошу прощения, я зато знаю. Да, я, я, я посмотрел мне. программу и да. видел, что вы собираетесь выступать в панели, которая называется «Каковы, «Как будет выглядеть российская мобилизационная экономика?» Вот вы знаете, мое мнение, что никакой мобилизационной экономики вообще не существует. И что все это миф, потому что... Почему? Вот я вам сейчас объясню. Знаете, вот есть такой знаменитый анекдот о том, как там какой-то мультимиллиардер рассказывал, как он стал мультимиллиардером. Ну что, типа, я вот был маленький мальчик, у меня папа мне подарил яблоко, я продал, купил два, потом продал, купил четыре и а так далее. Как... А 40. потом я начал наследство и стал миллиардом. Вот, поэтому, а, а, вот мне кажется, что мобилизационная экономика, она из той же оперы. Знаете, вот там Ленин Строцким, там построили, так сказать, мобилизационную экономику в 18, -м, 19, -м, 20 -м году, да, к 2021 году страна чуть не окалила от голода, и американцы ее спасли от голода, да. Вот, то есть, фактически. А потом пришла тетя и подарила миллиард. Да? Вот. Потом значит, вот там, э, там сталинские наркомы там, все 30-е годы строили мобилизационную экономику. Потом пришел злой Гитлер, да, и который так сказать, чуть не угробил страну. А потом пришли добрые американцы, добрая тетя, да, и подарила миллиард. И все, и все стало хорошо. Вот. И так далее. И я могу таких примеров привести так сказать, огромное количество. Там вот с той же самой Северной Кореи, которая периодически международное сообщество спасает от голода. Ту же самую Кубу, которая там, 50 лет Россия сказать, дешевой нефтью сказать, вытаскивала из задницы. Вот. И все эти упражнения с мобилизационной экономикой, они всегда вот кончаются тем, что приходит какая-то тетя и дарит миллиард. Понимаете? Вот, поэтому ну, все это фуфло. Тут никакой мобилизационной экономики не существует в природе. Если под экономикой мы понимаем некую способ организации жизни людей, чтобы они хотя бы сами себя кормили. Хорошо, если принять эту концепцию, и... может ли дядя Си прийти и спасти эту э, экономику? Да, вы имеете в виду, если построить э, так называемую мобилизационную экономику в России? Да, я имею в виду, может ли Китай взять так сказать, ее на баланс? А зачем ему ее брать на баланс? Какая в этом выгода? В геополитических целях, где а, устояние ну, США... Мне кажется, что Китаю проще дождаться, когда эта, так сказать, мобилизационная экономика квакнет и просто забрать всю себе. Сибирь -сибирь. Зачем ему ее спасать, если он просто просто забрать это все, так сказать, когда это все навернется медным тазом? То есть вы думаете, что ничего подобного там Северной Корее или Ирану ну, в России не будет? Просто... 140 миллионную страну, так сказать, вытащить из задницы могут только американцы. Кстати говоря, вы сами это сказали, но возникает резонный вопрос. Вы говорили, пришла добрая тетя и спасала сначала значит, Ленина с Троцким, потом Сталина. А зачем? Ну, Сталина они спасали ровно до 1945 -го года, потому что они использовали его как орудие для победы над Гитлером. Как только война закончилась, ленд лиз закончился, и в России разразился широкомасштабный город, 46, Голод 46-47 -го года, который, по некоторым оценкам, был ничуть не меньше, чем Голодомор. И вот, например, мой дед умер именно в этот голод, а не в голод 33-32 года. Вот. Был крестьянин и жил в деревне. Поэтому второй раз, почему они спасали, было более-менее ясно. А в первый раз это вообще загадка, но я так понимаю, что как таковой, в общем, Государственной поддержки ленинского режима не было. Было общественное движение, которое подняли русские сказать, либералы и интеллигенты, находящиеся в Америке. И они хотели спасти русский народ, потому что они не понимали до конца всех масштабов большевизма, и что они на себя представляют. Это было такое, в общем, либеральное достаточно близорукое, а может быть просто гуманистическое движение в поддержку своей страны, спасти народ и так далее, и так далее. В некотором смысле можно сказать, что англоамериканцы и в третий раз спасли советский народ уже, э, так сказать, под занавес Советского Союза. Вы имеете в виду ножки, ножки Буша и прочее, да. Ну, там не только англоамериканцы, там, я и помню, по Эки Бундесвера мы раздавали, там много кто помогал Советскому Союзу. И, кстати, Германия, по-моему, больше всех помогала. Вот. Поэтому это не вполне, как говорится, атлантическая идея. Это вообще, так сказать, западная идея была помочь Советскому Союзу. Но ну, к тому времени Советский Союз уже сильно трансформировался под воздействием перестройки Горбачева, и его уже не воспринимали как врага, а хотели просто помочь в общем, людям, которые, как им казалось, выбрали правильный путь. Да? В дискуссиях э, наших коллег можно часто слышать тезис о том, что больше Запад... Э, так. Такое своеобразное выражение «не простит Россию и как бы не даст ей а, еще одного шанса». Ну, вот, например, как был дан после крушения Советского Союза. А вы как думаете, после крушения путинизма а, может ли а, новая Россия, если она сохранится, вообще, наводить отношения с Западом и интегрироваться в западное сообщество? Сложный вопрос. Я, честно говоря, такого рода аналоги в последних в истории последних там я не знаю, веков, не знаю хотя, хотя у меня масса вопросов Вот вы говорите, может ли постпутинская Россия интегрироваться обратно в западное сообщество а, извините, а эта постпутинская Россия возникнет как? в результате победы или в результате проигрыша в Украине? А я не уверен, что победа или проигрыш в Украине прямым образом отразятся на судьбе этого режима. Нет, нет, нет. Смотрите, давайте разнесем эти вещи в разные стороны. Там смена Путина на пост-Путина да, – это один процесс. Выигрыш или проигрыш Украины – другой процесс. Так вот, смена с... Путина на пост-Путина. Смена Путина на пост-Путина после выигрыша в Украине и смена Путина на пост-Путина после проигрыша в Украине – это две разных смены. Давайте обсудим оба варианта. А если а, а, Россия каким-то чудом, я, откровенно говоря, не вижу тех, а, набора тех обстоятельств, которые приведут к победе ее в Украине, а, все-таки победит в этой войне. Я, правда, не очень понимаю, потому что русские даже сформулировать нормально все, не да. могут, в чем как выглядит их победа. Вот. А, а, но, тем не менее, вот, предположим, они там... Максимум всего, чего хотели, достигли, свергли, сказать, киевский режим, поставили мариенточный, всю Украину захватили. Я не знаю, они там говорят, что Галицию пускай там поляки забирают, окей. Вот. И после этого произошла смена режима в Москве. Там, э, там, Путин, допустим, физически умер и, от и, старости, и, да, умер. да, и там пришел некий там Медведев-2, да. Ну, вот, Какой-то там Хрущев там вместе с Маленковым mm -hmm. или еще кто-то там и так далее. Нет, тогда шансов интегрироваться в западное сообщество нет. Я, во всяком случае, не вижу. Но, скажем так, интеграция возможна, но это будет процесс за пределами, как говорится, прогнозирования и Что точно Путин не при настолько нашей жизни. страшнее Сталина. А? Путин настолько страшнее Сталина? А на Советский Союз после смерти Сталина долго еще не интегрировался в западное сообщество. Заметим. Да. Еще очень долго. Там еще был Карибский кризис. Там еще были, так сказать, две войны в Израиле, где, так сказать, Западу противостоял Советский Союз. Там был еще там, Прага 68, там была Венгрия 56, там было, так сказать, много чего. Там была 80-й год Польша, там была война в Афганистане, там много чего было. Вот. Поэтому, собственно, интеграция в западное сообщество началась робко при Брежневе через подписание хельсинских соглашений. Более интенсивно она пошла при Горбачеве. И, в общем-то, как-то более-менее осязаемо она случилась уже при Ельсине. Вот. Поэтому ну, это 40-50 лет. Вот В этом режиме, да, наверное, такая интеграция возможна. Должно смениться там, по меньшей мере 2-3 поколения вождей после Путина. Чтобы у Запада, как говорится, изжога по поводу России исчез. Здесь логично было бы перейти ко второму вопросу о том, чтобы было в случае мы не рассмотрели вариант в случае проигрыша. Я не до конца представляю себе полное военное поражение страны, обладающей самым крупным э, ядерным потенциалом. Может быть, вы видите, как это может а быть? Я, я вообще считаю, что ядерный потенциал нужно вывести за скобки. Он для э, военной победы и военного поражения никакого значения не имеет. Ну, мы же не можем допустить мысли, что ВСУ будут стоять под Москвой. Или можем? Вы знаете, жизнь, она значительно богаче, чем наше воображение. А вы могли себе представить в январе, что, так сказать, Путин нападет на Украину? Нет. Ну, я, ну, я вот, считал, вот пожалуйста. что пожалуйста. Значит, все-таки... Знаете, в свое время, по-моему, Ландау говорил о том, когда, так сказать, студентам читал лекции по физике, он говорил, первое, что вы должны перестать делать, прежде чем заниматься теоретической физикой, это вы должны перестать себе все это представить. Вашего воображения все равно не хватит, чтобы представить, как устроен микромир. Поэтому вот просто забери, уберите его, он вам не нужен. Просто вот верьте формулу. Ну, как вы видите это поражение? Какое оно может быть? Ну, во-первых, я вижу совершенно реально поражение в виде возвращения к границам 23 февраля. Это мы все видим, да? Вот. Понятно, что это будет далее при определенном, так сказать, насилии на собственном воображении. Я вижу, так сказать, освобождение Крыма и ЛНР, ДНР полностью. Ну, кстати, почему бы и нет, если уже удар растет. Да, вот. Это уже, так сказать, требует некоторого, так сказать, богатого воображения. Но, тем не менее, это укладывается в рамках моего представления о реальности. Вот. Поход на Москву? Нет. Я себе это плохо представляю, если в войну не будет включена НАТО. Если НАТО все-таки на каком-то этапе в войну включится, то я и это себе представляю. Вот. Более того, я не пугаюсь этого варианта, потому что... В отличие от э, там, средневековых государств там, азиатских, типа какого-нибудь Ирака, да, э, мне кажется, что все-таки Россия, при всем моем как говорится, э, удивлении пещерностью мозгов, как говорится, которые сегодня доминируют в России, все-таки скорее э, больше похожа на послевоенную Германию и Японию, чем на Ирак э, после Иракской войны. Вот. И поэтому мне кажется, что а, то чудо, которое случилось с Германией и Японией в рамках, так сказать, ну, будем говорить откровенно, оккупационной администрации, вот, а, оно может повториться в России. И поэтому в каком-то смысле а, это не было бы катастрофой для России, может быть, это как раз было дало ей шанс. А, потому что, ну, американцы-то плохого не посоветуют, скажем, это же только в воспаленном воображении, так сказать, русских патриотов. Американцы только и думают, как нагадить России, потому что перечисленные нами в самом начале разговоры истории там, с двадцать 23 годом, и с 41-45, с 91-95 показывают, что американцы как раз достаточно... Ну, скажем так, они наивны. Вот. Наивные и прекраснодушные, и в общем не лишены какого-то там милосердия и желания помочь и так далее и так далее вот. Я понимаю, как это звучит дико сейчас в ушах людей, которые живут в России которые, так сказать, находятся под гнетом путинской пропаганды, но тем не менее объективно это так я думаю, что они нас не слушают Ну и, и не услышат. Ну, ну, меня но... слушают те, кто со мной согласен. Но вы чуть раньше сказали, что ядерное оружие нужно вывести за скобки раз и навсегда. Почему? А потому что это не оружие победы. Это оружие э -э -э, просто, так сказать, э -э -э, прикончить все. Хорошо, представьте себе, что НАТО все-таки вмешивается в войну, фронт рушится, и да. Путин понимает, что рано или поздно вот Кремль возьмут его, вытащит и посадят в тюрьму или казнят. Неужели он не применит ядерную войну? А я вам приведу простой пример. Вот аналогичный случай, как говорится, был в начале апреля 1945 года в Германии, когда Гитлер вызвал министра вооружения Альберта Шпейера и дал ему команду взорвать всю, сказать, промышленность Рура перед лицом, так сказать, неизбежного американского наступления, вот, и Альберт Шпиер этого приказа не выполнил, он просто этого не сделал. И ему ничего не было за это? Более того, да, он, он через две недели вернулся из Рура, пришел к Гитлеру и сказал, мой фюрер, я принял решение не выполнять ваш приказ. Гитлер похлопал его по плечу, пошел и застрелился. Вот ровно после доклада Шпеер он это сделал. То есть вы думаете, что такой приказ просто никто не выполнит? Да. А зачем? Люди не хотят себя, так сказать, похоронить вместе с князем. Прошли те времена, когда там коня, жену, слугу хоронили вместе с князем. Перерезали им горло и клали рядом с умершим вождем. Люди хотят жить после Путина. Вот ровно это, кстати говоря, Шпеер и объяснил это. Он сказал мы хотим остаться. А вы, бай, мой фюрер. Мы считаем, что у нас здесь игра. Он отсидел там сколько? 20 лет, вышел на свободу, еще написал шикарную мемуар. Да, еще жил, да, еще жил. Но здесь речь скорее о стратегическом ядерном оружии. А может ли Путин просто, ну не знаю, ударить в степень... А тогда что это за зарядом? Напугать украинцев. Ну, они напугаются. Если армия уже наступает на Москву, там где-нибудь под Тулой стоит, то какая разница, что он ударил по Харкову? Я только злее будут. Он же не будет бить по своей территории, где стоит украинская армия. какой смысл бить под Тулей и Воронеж? Уже все. Тогда он... А в военном плане этот удар ни к чему не приведет. Он принесет огромное количество жертв и сделает Путина уже точно военным преступником которому никакой пощады не будет, у него не будет шансов выжить. То есть, фактически, он выстрелит сам в себя. Но в военном плане он себе никак не поможет этому. Потому что тогда, когда он примет решение нанести тактический ядерный удар, армия врага будет стоять уже на его территории. И для того, чтобы ее остановить, ему нужно будет бить по своей территории. Ну, гипотетически можно представить себе, что он мог бы это сделать в случае попытки захвата Крыма. Но бить не по Крыму, а куда-то дальше, в украинскую территорию. Нет? Ну, я еще раз говорю, это не действует как акция устрашения. Это не действует как акция устрашения. Понятие в чем дело? Дело в том, что ядерное оружие, как вы знаете, применялось один-единственный раз в человеческой истории. Это в Хиросиме и Нагасаки. Но оно применилось в августе 1945 -го года, Ровно тогда, когда любые, даже самые фантастические идеи японского десанта на, на, на, на Американское побережье были полностью исключены. То есть вопрос шел только лишь о войне на основных островах Японии. Потому что все остальные острова уже были освобождены от японцев. И только тогда они бросили атомную бомбу. Она, слава богу, только тогда и была готова. Вот. Поэтому... Вот тогда она действительно форсировала, так сказать, капитуляцию, действительно приблизила победу. Но в тех условиях, когда армия врага может перейти границу пойти по твоей территории, применять ядерную бомбу по территории, откуда они уже ушли, бить просто в мирных жителей, это просто подписывать себе смертный приговор. Но при этом ход войны никак не переломить. Ну окей, вот там сбросят атомную бомбу, там уровня Хиросимы или Нагасаки. Там, убьют 100 тысяч харьковчан или там киевлян. Да? Чудовищная трагедия, преступления. Там, весь мир, включая Китай, отвернется от России уже окончательно. Ну, вот. А армия врага как шла, так и идет на Москву. Что он, так сказать, решил этим, этим ударом? Логично. Ничего. Он никак не спас себя от поражения. Более того, он полностью сжег э, мосты к возможности э, продолжать править Россией после поражения. Вот тогда уже точно будут заниматься свержением именно его режима. Да. Прицельно и специально. Да, да, да. Если сейчас еще возможны варианты, когда он, проиграв, остается руководителем России и все, так сказать, Отворачивается от России, но он там строит свое щучхе, да? То после ядерного удара уже такого варианта у него не будет. Вы ведете хроники войны буквально по дням, анализируете, что происходит на фронтах и о чем это говорит, так сказать, в глобальной картине. На ваш взгляд, сейчас война в какой фазе находится? Ну, слушайте, я же не военный специалист. Я же мыслю в рамках, так сказать, обычного здравого смысла, поэтому я не могу сказать... Во-первых, мы не знаем реально так сказать, масштаб Знаете, путинских резервов. Понимаете, очень часто военные специалисты оказываются с военными пропагандистами, поэтому порой лучше поговорить не с военным специалистом. Ну да. Ну я что могу сказать? Что э, мы не знаем размеров путинских резервов реальных, что у него там в запасе есть. Э, мы не знаем реально, так сказать... Э, где вот эта вот э, декларируемая миллионная украинская армия сейчас находится? Потому что если смотреть на э, сводки боевых действий, то украинская армия, которая реально в, в боях участвует, она, наверное, не больше, чем русская. А русская армия там ну, 150 тысяч, да, 200, ну, пускай, да. Соответственно, где остальные это все, которые под ружьем находятся у украинцев? Вот. Видимо, они какую-то там резервную армию формируют для того, чтобы ударить. Или они уже ударят. Потом мы ничего не знаем про вот то э, э, наступление э, на юге, которое, на Херсон, которое э, там, вчера или позавчера началось, э, и про которое, сказать, э, украинцы просят особенно сильно не распространяться. Боятся там сглазить или там, дать лишней информации противнику, или сказать, раньше времени... Э, бравурные репортажи не хотят а может быть там все плохо мы не знаем ничего да? вот поэтому в этих условиях сказать в какой стадии находится война но ну, в связи с тем что она перешла в позиционную фазу нет да, нету никаких серьезных прорывов ни с одной ни с другой стороны ну поскольку мы не знаем что происходит под херсоном вот. то видимо это такая фаза где стороны примерно равны по силам вот и Если раньше э, Россия сильно превосходила Украину, а сейчас силы стали равны, то логично предположить, что в инерционном сценарии Украина становится все сильнее и сильнее, Россия становится все слабее и слабее. Значит, наступит момент, когда Украина станет сильнее. Может ли Путин запустить мобилизационный сценарий ну в стиле Гиркина? Всеобщая мобилизация, экономика на военные рельсы. Ой, вой, 10 миллионов у него подружил. Что с ними делать -то? Гнать вперед. С как, с палками? С лопатами? По старинке, с отрядами. Не, ну вот он погнал эту толпу еще. Ну ее с пулеметом. Знаете, как немецкие пулеметчики с ума сходили? Да, я читал, да. Вот, вот, ну, то же самое будет с украинскими пулеметчиками. Они сходили с ума, но отступали. Ну, под Ржевом они долго не отступали, именно там они сходили с УМА, кстати. Вот. Там у нас Георгий Константинович гнал эти миллионы. Сколько он там под Ржевом положил? Два-три? Два. Три? Два. Да, два миллиона. Меньше, чем в Сталинградской битве. А значение этот, э, этот битв за Ржев не имел никакого. То есть вы считаете, что это просто не имеет значения, даже если он запустит такой механизм? Ну, у него нет оружия для них. Это, это будет просто толпа. Как вот у Михалкова в этом его фильме, там, где они с палками шли на, на, на крепость, посвистывая. <свистывая> То есть, по большому счету, Путин все-таки Ну, обречет. если они уже на 62-х Т-шках ездят без активной брони, ну, он ну, что тут говорит? То есть, по-вашему, Путин в любом случае 50-летние танки. 50 танки. Ну, в Сомали уже, наверное, такими не воюют. С другой стороны, талибы э, захватили страну на джипах. Талибы нас захватили страну на джипах, потому что у них не было противника. Противник ушел, да, это да, правда. Вот а здесь-то есть. Вот. Ну и у Путина и джипов нет. <laughs> То есть вы думаете, что все-таки все идет к тому, что он проиграет? Ну, я хотел бы услышать аргументы, которые там опровергают мою теорию. Пока вот я говорю то, что я говорю, но в, в обмен ответы я слышу только лишь о том, что они не могут себе представить, что Россия проиграет. Вот ну, потому что у них не хватает воображения. Есть, Вообще вся ты, проблема человечества состоит в том, в том, что у него это. слабое воображение, как мне кажется. <с janets> <сORF> <сORF> то вот Эти не могут вообразить себя одного, другие не могут вообразить себя третьего. Ну, люди обычно подходят механически к этому. Россия больше, в России больше ресурсов, больше людей. И больше денег, вроде бы, пока. Но Россия не хочет воевать. Воевать хочет один Путин. Да, это правда. Общество не очень хочет воевать. Да, они в основном пропопиздеть, как говорится. Нет, ну, слушайте, вот эта вот социология, которая показывает там фантастическую поддержку операции, она же про футбольных фанатов. Она же не про людей, которые готовы взять ружье и идти воевать. Как я только понимаю. доходишь до конкретного, а что ж ты сам-то не на фронте? Начинаются рассказы, что вот обстоятельства мешают, жена не пускает и так далее. А так-то я взял. ух, надо, надо, надо хохлам-то дать. Но вот только без меня. Как может выглядеть, э, вот, так сказать, воплоти победа Украины? Вы мне уже этот вопрос задали. Я же говорю, что моего воображения пока хватает только до, до, до освобождения Крыма. Вот. Но я готов согласиться, что у меня не самое богатое воображение. Хорошо, оставим пока военную тематику. Хочется поговорить еще о Конгрессе. Я не могу не спросить вас о той теме, которая будоражит умы русскоговорящей аудитории уже несколько месяцев. Речь идет об идее ну, паспортов, так называемых хороших русских или европейских русских, там, свободных русских, разные есть интерпретации. Речь идет о, о тех гражданах России, которые публично осуждают войну и путинский режим. На ваш взгляд, эта идея, насколько она вообще хороша, речь идет об отделении этих людей от всего остального российского населения с тем, чтобы вывести этих людей из-под санкционного удара. Но вообще, основная масса русских, как я понимаю, ни под какими санкциями не находится. Поэтому говорить о том, что там кого-то надо вывести из-под санкционного удара, мне кажется, что это... Нет такой задачи, она не стоит на повестке. дня. Вот. Что касается того, что людям, которые приезжают из России, теперь очень сложно найти работу, там, открыть счет в банке и так, далее, и так далее, но мне кажется, это вполне естественно. Что ж тут удивляться? -то? Вы граждане страны, которые в нарушение всех так сказать, мыслимых, э -э, и писанных и неписанных норм осуществила акт агрессии. Что ж тут теперь удивляться, что люди, которые сказать, помогают вашему противнику, жертве агрессии, не хотят с вами иметь ничего общего. Ну, вот вы же тоже, так сказать, огульно всех американцев считаете конченными, там, гандонами, да? Вот. Ну, так вот, что тут удивляться, когда они вас всех тоже считают, так сказать, огульно виновниками этой агрессии? Ну, вот, вот Это же такие же простые люди, как и вы. Выступил с предложением все-таки тех людей, которые публично осуждают все это безобразие, ну, как бы облегчить их жизнь. Я в курсе этой идеи. Я просто жизнь. хочу, чтобы... Я, наверное, самый плохой спикер для того, чтобы озвучивать эту идею. Тут Гарри Кимович очень хорошо все это объясняет. Ну, Люди а лично как вы ков, да? Я, я скажите, я, я за любую, так сказать, схему, которая облегчает людям жизнь. Если это поможет людям, ради бога, давайте сделаем так. Я, откровенно говоря, не вижу в ней какой-то такой вот там... Попытки Каспарова там, натянуть дело на себя и стать, там в узком горлышке и решать, ну, как, пропуска, решать да? кому можно пройти, кому нельзя пройти так сказать, за кордон. Нет, он как раз наоборот говорит, что если вы можете сами, как говорится, устроиться без нашей помощи, то вот вам флаг в руки. Но если вы хотите нашей помощи, то мы готовы вам ее оказать, но взамен мы требуем... Или просим, или хотим, это как угодно, можно любой глагол поставить, там некоторого рода сказать, действий, в частности, там, признать путинский режим преступным, признать войну преступной. Если вы это делаете, то взамен вы можете получить нашу поддержку. Если вы этого делать не готовы, окей, действуйте на свой страх и риск, какие проблемы. Где здесь, как говорится, узкое горлышко какие-то, и так далее, и так далее. Я вот не вижу в этом. Почему же это вызывает такие волнения? А я скажу, объясню, почему. Потому что люди не хотят, люди хотят получить эту поддержку, не хотят иметь никаких проблем на Западе, но при этом не выступать против режима Путина, Потому что они говорят, а у меня там папа, у меня там мама, у меня там бизнес, а я хочу туда еще и возвращаться, а если я это сделаю, то я уже возвратиться не смогу, а у меня, так сказать... Подчинение 10 человек, я ответственен за их судьбу и прочее, прочее. Вот почему они это делают. А, сказать, требование Каспарова вербально определиться, публично, вызывает у них страх. Потому что они никогда в своей жизни не по поводу чего публично не определялись. Вот. И, и более того, они, очень, они, очень они, они гордятся этой своей позицией, Более того, они всегда рассказывают, что они политикой не занимаются, и что это, в общем, грязное мерзкое дело, а они вот, делом заняты, там, там, хосписы открывают или там, бизнесом занимаются и так далее. И вообще они творчество. Реальным делом, да, это очень, да, Творчество у них, да. Вот. Поэтому как требуется, как как как ерунда. Знаете, как это, нас расстреляют или повесят? А я, говорит, не знаю, я политикой не занимаюсь. Ну, а как вам последнее предложение ряда европейских лидеров и президента Зеленского ограничить россиян в визах? Ну, я, откровенно говоря, вот такой точки зрения, во всяком случае, от нашего Шольца не услышал. Он как раз, по-моему, наоборот, очень с, с осторожностью все эти советы Зеленского принимает. Это вот ваши, так сказать, местные литовские товарищи, прибалтийские, они -то, с энтузиазмом все это восприняли. А Шольц, мне кажется, как-то с опаской. Ну, во-первых, есть вещи, которые очевидны. Да? Там у России был режим льготного получения шальгенских виз. Ну, понятно, какой сейчас льготный режим. Возвращаемся к обычному, да? который существует для стран всего остального мира. Каких-нибудь там Афганистанов, Пакистанов и прочих-прочих. Да, там собрать кипы документов, ждать полгода и так далее, и так далее. Вот тот режим, который существовал еще, там, я не знаю, в 90-е годы. Ведь этот режим льготный, он буквально существует, там, я не знаю, 10-15 лет. Вот. И э, тогда, когда его не было, все как-то так нормально относились. Да, вот типа, получить шенген, это не, не, не очень... Тогда да, еще шенгена, по-моему, не было. Были национальные визы каждой отдельной страны. Вот. А теперь, когда этот э, льготный режим э, появился, теперь уже от него даже отказываться не хотят. Но ну, понятно, что этот режим должен быть отменен, это очевидно. Но ну, какой льготный режим для страны-агрессор? Вот. Э -э, что касается туризма, ну, наверное, тоже какой туризм? А что касается там, рабочих виз, студенческих виз, виз на лечение, там, родственников и так, далее, и так далее, мне кажется, что режим останется такой, какой есть. Какие же тут могут быть разговоры? Ну как, вот ко мне моя мать не может приехать, или сестра, или внучка. Ну как? Вы знаете, когда об этом рассуждают политики, у меня возникает двойственное ощущение. С одной стороны, я очень хорошо понимаю их эмоции, и действительно странно видеть на фоне военных ужасов в Украине, значит, распластавшихся на пляжах российских туристов или гуляющих и наслаждающихся красотами европейских городов или ходящих на шопинг. А с другой стороны... Да, особенно если куда? они там, допустим, каким-нибудь там госпучреждением да. трудятся. Да, и а вот... с другой стороны, тезис о том, что если всех вернуть взад, то случится революция, мне Не, представляет ну, это, сомнительным. Ну, это по же понимаете? Первым я сказал Зеленский, что ну, люди слушай, должны Зеленский, протестовать. Зеленский наверняка наслужился нашего Краснобая. То есть вы думаете, что если все эти люди вернутся в Россию, те, кто выезжал последние годы, ничего не случится? Ну, во-первых, я вообще никакой трагедии не вижу вообще в этом кризисе визовом. Потому что люди, которые сегодня, так сказать, возмущаются по поводу того, что, ах, так, тогда мы будем поддерживать Путина. Вот. У меня в связи с этим возникает вопрос, а вы будете как поддерживать, как вы были против него? Примерно с той же интенсивностью. Тогда мы не боимся. <свят> Идите поддерживать. <свят> вот. это люди с точки зрения политики их просто не существует. Там И... мы вынуждены продавать, что большинство наших сограждан да, с точки зрения да, политики. Россия маленькая страна. С точки зрения войны с Западом Россия маленькая страна. Потому что понимаете, да, этих людей просто нет. Ни, ни, ни против Путина, ни за Путина, их просто не существует. Ни в каком виде. Они ни, никого не могут поддержать и никому не могут противостоять. И не хотят, и считают, что это правильно. И что они в своем, так сказать, праве. И как это так, меня визы лишили? Я вообще в этом не участвую. Так тебя и лишили за то, что ты не участвуешь. Ты участвуй, пожалуйста. Хоть как-нибудь. Если ты против, мы тебя правильно лишили визы. Если ты за нас, тогда мы вот тебе виза. Какие проблемы? Ну <смех> да, подпишите декларацию, <смех> три <Это смех> пункта. Да. <смех> да. Ну а как так? Я, я хочу же, вы меня к себе пускали, я хочу, чтобы Путин меня к себе пускал, потому что я вообще ни за кого. Но... Ну так и есть. <смех> ну, так и есть. <смех> <смех> ну а мы не хотим тебя пускать, если ты ни за кого. Мы хотим, чтобы ты определился. На Конгрессе будет еще одна экономическая панель, связанная с санкциями. Насколько они работают, так я, Кстати говоря, вот э, тут, э, мне кажется, это очень важный вопрос, который мы проскочили. Вот эта аргументация про э, бизнес, про родителей, про э, ответственность. Я, я не могу так просто, так сказать, выступить против, потому что я принесу э, горе своим близким, которые в России и так далее, и так далее. Это очень очень очень тонкая материя дело в том что вот вся эта конструкция она очень мне напоминает вот то место из евангелия где а, иисус христос говорит ближние человека враги его угу. оставь мать свою да, да, пусть и мертвые следует... хоронят своих мертвецов угу. вот и если мы считаем что правда за нами и правда на нашей стороне а правда а бог там где правда то если ты хочешь, алчишь царствие небесное, то, вот, вот, так сказать, оставь постель свою иди за мной. А помните, там еще когда богатый мальчик подошел к Иисусу и говорит, подожди немножечко, я сейчас вот пойду, там распоряжусь вам по поводу своего имения, там, распродам все и так далее, и потом к тебе присоединюсь. А Иисус говорит, вот, скорее верблюд пролезет через гольное ушко чем богатый войдет в Царствие Небесное. А вам не кажется, что за всеми этими объяснениями скрывается банальная трусость? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, так подожди, а что плохого в трусости-то? Трусость абсолютно нормальная, человеческое качество. Вы можете назвать это трусостью, а можно называть осторожностью. А здравым смыслом. Здравым смыслом, заботой о близких, хочу а угодно. Да, поэтому я вообще не... Поняли, в чем дело? Дело в том, что... Понимаете, храбрость и трусость – это имманентное свойство человека. Он ничего не может себе поделать, если ему страшно. Ну вот кто-то там, так сказать, безбашенный идиот, которому не страшно, да? а другому страшно. Ведь мужество же ведь не в том, чтобы не испытывать страха, это просто психическая болезнь. А мужество в том, чтобы преодолеть страх? Ну вот что-то большинство наших статистических не стремится преодолевать страх. Ну, я бы даже не сказал, что это страх. Ну, слушайте, если человек выезжает на запад, ему уже ничего не грозит, какие проблемы. Просто не хочет морочиться, начинать с нуля. Там какой-то налаженный быт, какая-то не какая-то жизнь в России. А тут все надо с нуля начинать. Это для этого нужно специальный склад умами. В России вообще население, так сказать, низкомобильное, как вы знаете, да? В этом же была и проблема в свое время Кузбасса, когда шахтеры, так сказать, не уезжали никуда, просто работали, а им за это ничего не платили. Ну да, станешь же уезжать. Да, да, да, вот там <laughs> в конце концов вот, деревню поблизости. В Америке да. так и делают. Да, по, за счет высокой мобильности населения, конечно, все эти проблемы не такие острые. А в России низкая мобильность. А тут так сказать, не просто из Кузбасса там, уехать куда-нибудь, там я не знаю, на Урал. А тут вообще за границу уехать. Я даже я языка не знаю, у меня сказать ничего не знаю ни этих правил, ничего здесь меня за мудака держит и так далее. Конечно, это такое решение очень серьезное, на него мало кто способен. Хотя вот уже с начала войны, как вы знаете, миллион россиян уехал только в европейское сообщество. А сколько уехало в Израиль, сколько уехало в США, сколько уехало в Казахстан, Таиланд и, и так далее, это же не выговорить, сколько уже. Я думаю, что уже миллиона два уехало. Почему тогда не работает тезис о том, что если их всех вернуть механически назад, они не совершат революцию в России? Ну, потому что... Ну, я могу вам подсуждать, этому есть десятки объяснений, и самое простое из них состоит в том, что у Путина пока очень сильные полицейские силы, очень мотивированные, потому что когда они показывают, что они готовы подавлять внутренний бунт внутри России, до тех пор, пока они это делать готовы, их не отправят на передовую. Поэтому, конечно же, они должны быть очень мотивированы разгонять все эти бунты. И их не надо специально, как говорится, натаскивать. Они, когда эти бунты увидят, они их просто из пулеметов будут класть. А сколько у людей на руках оружия, вы можете себе представить. Во-первых, я не верю в мирный переворот в условиях военного времени. Соответственно, возможен только вооруженный. А вооруженный перевороты просто не из чего делать. У народа нет оружия на руках. Вот. Поэтому, без относительно того, что готов ли народ на восстание и так далее. Знаете, как, когда Наполеон однажды приехал в гвардию и спросил командира гвардии, почему меня не встречают салютом? Знаете, да? Ничего. Великая это история, это анекдот исторический. Может, правда. И ему говорили, на это есть, говорит, о, великий император, 10 причин. Он говорит, начинайте с первой. Он говорит, у нас нет пороха. Он говорит, достаточно. Достаточно. Так это Почему в России никак не вспыхнет восстание? У народа нет оружия, достаточно. Дальше, готов народ, не готов, как его подготовить, это все, нет оружия. Говорить не о чем. Соответственно, этот переворот возможен только в случае, если его будут осуществлять люди с оружием, то есть Росгвардии. ФСБ, не армию, ну, а ну, не да. ну, грубо говоря, сейчас, поскольку армия вся одна передовой, то значит в стране осталась только одна группа лиц с оружием, это Росгвардия. Вот если Золотов захочет сделать переворот, он его сделает вместе с Кадыровым, который тоже часть Росгвардии, как известно. Вот. А если он не захочет его сделать, то он его не сделает. Логично. Возвращаясь к программе форума, есть еще одна экономическая панель о, о, о действенности санкций, так скажем. Я знаю, что вы вроде бы в ней не участвуете, но хочу вас спросить. Такое впечатление для обывателя, по крайней мере, коим я являюсь, что санкции как будто бы и не работают. Вот Нет какого-то масштабного обвала российской экономики. Нет резкого снижения уровня жизни, рубль стоит, держится. Нефть с газом, которые больше не хотят покупать на Западе, вроде бы покупают на Востоке, так Газ ли не это покупаю. или это заблуждение. Ну, вы знаете, я э, обращаю ваше внимание, что такого рода санкции, если бы. На месте сегодняшней России была, была советская экономика с ее плановым хозяйством. Она уже давно развалилась. То есть сила российской экономики состоит в том, что она рыночная. Что вот эти вот базовые отрасли, которые в общем-то отвечают за жизнезаспечение народа, торговля, сельское хозяйство, общественное питание, пищевая промышленность, они все частные, работают в конкурентной среде. Хотя доля государственного участия неуклонно увеличивалась в последние годы. В этих отраслях почти нет. В этих отраслях почти нет. А то, что там производят оружие, какие-то ракеты, там, тогда нефть добывает, это же все мимо народа проходит. Вот. Там доля государства увеличивается. Это все игрушки путинские. А вот то, что так сказать, работает на, на людей, тоже что их кормит, оно рыночное, оно работает. И на него санкции не действуют. Почему? Потому что он механизм самонастройки. — Сколько оно еще может работать? — Сколько угодно. — То есть санкции не обрушат экономику России? — Нет. Они сделают жизнь тяжелее, жизненный уровень будет снижаться, экономика будет все э, более отсталой, как теперь, можно говорить, упрощаться. Но вот так, чтобы там дохлые коровы на улицах валялись, и там люди голодные там, с протянутой рукой ходили по улицам, дети там валялись, как вот в Голодомор. Такого не будет. И то в Голодомор власть устояла, советская. И то в Голодомор власть устояла, советская, да. Да, совершенно верно. Но вот вы недавно в одном из постов сказали, что вас радует то, что Запад становится все более независимым от российской нефти и газа. Европа преимущественно. А может ли Китай с Индией, могут ли Китай с Индией компенсировать российскому бюджету те потери, которые он понес на западном направлении? По нефти, да. Что, собственно, и произошло. Там, э, русская нефть после того, как Европа начала от нее отказываться, продавалась на Востоке с большим дисконтом. И сейчас этот дисконт постепенно уменьшается, и она уже почти по рыночным ценам продолжается. Хотя дисконт еще и есть по-прежнему. Вот. А по газу они ничем помочь не могут. Россия, Путину ничем. Во-первых, инфраструктуры нет по доставке этого газа. Во-вторых, мощностей по производству сжиженного газа в России, так сказать, кот наплакал, а технологий нету а технологии Запад теперь не продает. Вот. А новую трубу строить денег нет. А даже если ее построить, этот газ никто не будет покупать, потому что пока Россия будет эту трубу строить, во-первых, уже Китай самодостаточен по газу. Он получил, по-моему, вторую трубу из Средней Азии, из Туркмении, из Узбекистана. По-моему, из Казахстана какую-то трубу тянут. Я могу ошибаться. Точно есть труба из Бирмы, точно Китай сам добывает. И потом Китай, многие этого не знают, он же, они же приняли самую амбициозную в мире программу по переходу на альтернативную энергетику. Вот, поэтому он не заинтересован в потреблении большого количества газа. Они в большей степени развивают солнечную энергетику. Благо у них таких возможностей много, там у них же половина так сказать, страны пустыни занимает. Вот, поэтому сегодня, так сказать, там, если за 100% взять мировое производство солнечных батарей, Китай, по-моему, 90% производит. Вот, поэтому я не вижу, а как, как вы трубу протащите в Индию из России? ну объясните мне. И кому она нужна, там? если вот рядом Туркмения, там, Иран и прочее, прочее. Через Гималай, через через Памир это все протащит. То есть, так или иначе, ресурсы режима будут сокращаться? Да, но ну, во всяком случае, так сказать, те доходы, которые газ от газа, они ведь поймите, это же была просто титаническая работа. Брежнев с Косыгиным начали эту работу, ее продолжали долгое время и добились того, что Запад начал покупать русский газ. Это же было нужно, так сказать, не знаю, отказаться в поддержке арабов, там, нарушить там, э, нефтяное эмбарго, которое так сказать, арабы установили после войны судного дня, сказать, поставлять русскую нефть, начать политику разрядки, там, подписать хельсинские соглашения, прочее, прочее, прочее, чтобы повер... Европа поверила, так сказать, в... Вот, продвигать эту идею о мирном сосуществовании двух систем, прочее, прочее, прочее, чтобы Запад поверил и начал покупать русский газ. И вот 50 лет эта система работала. И теперь Путин, эту огромную, тяжелую, титаническую работу, начатую еще, так сказать, Ленин все разрушил. Один человек. Один человек все разрушил. Полностью. Понимаете? Вот. И, и, сказать, ну, чем он теперь может заниматься? Куда он этим? Он же экспертные факела, он жжет просто сейчас газ на, на, на грани. В Питере горит он негасивным пламенем факел. Куда тебе этот газ девать? Он же уже все, он прет из дырки. Дырку-то пробурили, ее же не заткнуть теперь. Теперь надо газификацией русских деревень заниматься, наверное. Неинтересная, скучная, скучная история. Да. Да. Да. Это никому вообще да. не интересно. Напоследок хочу вам задать вопрос. Самое смешное, да. что русские солдаты же удивляются, что на оккупированных им территориях Украины все деревни газифицируют. Все деревни и все дома газифицируют русским газом. А в России, если не каждая десятая только деревня, ну, это старая ставка на имперство, на экстенсивный путь развития. Но это очень грустно. Как вы думаете, преодолеем это проклятие? Да, знаете, бег с преодолеем это проклятие, а нас ждет следующее. Давайте. Помните этот анекдот про Волжский автозавод? Помните, когда когда значит, итальянцы приехали, смонтировали весь завод под иголочки вот, и начали выпускать Жигуля, там, копейки. Да? Потом сказали, а давайте начнем Мерседесы выпускать приехали, значит, там Мерседесовский, итальянское оборудование все убрали, поставили мерседесское, и начали, работать, и они все равно копейки Жигуль, Жигуль вылезает. Вот. Потом там всех, так сказать, рабочих заменили на китайцев. Все равно же жугуль копейка получается. Потом директора, так сказать, сняли, поставили там какой-то американец. Все равно, так сказать, Жигуль получается. Место проклято. Ну, будем надеяться, что все-таки нет. Место проклято. Ну, я шучу. Ну, я не, я, не, я не очень понимаю, э, что значит мы преодолеем. Ну, а куда мы денемся? Во-первых, мы с вами уже ничего не преодолеваем. Мы сидим здесь, где ничего преодолевать не надо. Вот. Можно вернуться. Ну, э, вот э, в режиме Алексея Навального, когда меня прям пря пря пря пря на погранпосту повяжут, я же в розыске. Хотя это слово «после» для меня все более туманный смысл. А, «после»? Ну, «после» это, знаете. А. После тогда и обсудим, возвращаться или нет И все-таки задам вам вопрос, я знаю, что он вам не понравится Потому, потому что вы не прорицатель, а, в отличие от некоторых наших экспертов а, Сколько этому режиму осталось? Все будет, все, сейчас вся судьба этого режима решается на поле будет. Поэтому я, в общем, так и... Ну, понятно, что чисто по-человечески я на стороне Украины, но еще и поэтому. Потому что там решается судьба режима. В, в оригинальном сценарии, без этой войны, я давал ему еще лет 20. Ну, а как? Мама, папа у Путина умерли в 90 лет. Это люди, которые пережили войну, голодуху и так далее, и так далее. А почему Путин должен меньше прожить? Совершенно непонятно. И потом, вы еще не забывайте, есть еще постсталинский период, который как минимум до 56 -го еще года был, да? До 20-го съезда. А на самом деле это до прихода Горбачева. Вот. Поэтому 20 лет это еще оптимистичный срок. Но с войной меньше, как я понимаю. С войной понимаю. меньше, разумеется. Потому что я думаю, что там будет развал, как говорится, монолита. Там начнут искать виноватых, виноватый не захочет, чтобы его считали виноватым. И назначат другого. И, да, и он, так сказать, сам дурак скажет. И тут уже начнется кто, кто из них моложе, как говорится. Кто из них посильнее. Сейчас, вот похоже, все сходится на том, что Шойгу назначит виноватым. Похоже, да. Я не думаю, что он будет согласен с, так с такой оценкой <соценно> со своей беспримерной деятельности. Посмотрим. Будем надеяться, что это случится как можно скорее. Спасибо да, большое за да, этот разговор. Да. Я планировал минут 15, но получилось намного больше. Очень да, интересно. Да. Большое спасибо. Пожалуйста. До свидания.